Всем привет! Для приготовления томатного соуса для пиццы нам потребуется один сладкий болгарский перец, три небольших томата, одна луковица, и два зубчика чеснока, половина чайной ложки соли и половина чайной ложки сахара, 50 мл оливкового или растительного масла. Подготовим наши ингредиенты к помолу. Для этого очищаем сладкий болгарский перец от семян и сразу помещаем в чашу блендера. Репчатый лук делим на 4 части и также перемещаем в чашу блендера. Чеснок давим ножом, так он больше отдаст сока и сразу же перемещаем в чашу блендера. У томатов вырезаем место, где крепилась плодоножка и также перемещаем к овощам в блендер. Все ингредиенты измельчаем блендером до полной однородности. Добавляем масло, а также соль и сахар по вкусу. Вновь немного перемешиваем в блендере. Перекладываем наш соус в емкость для нагревания и пастеризуем его в течение 10 минут на маленьком огне. При этом его необходимо постоянно помешивать. У нас получилось 300 мл соуса. Этого достаточно для приготовления двух средних пиц. Благодарю вас за просмотр и приятного вам! аппетита